Приветствую здесь и партнеров, и новичков, которые впервые присутствуют на нашей школе. И я думаю, что эта встреча пройдет не зря для всех нас. И сегодня я хочу с вами поделиться информацией, которая когда-то изменила мою жизнь. И я надеюсь, что сегодня то же самое произойдет со многими из вас. И кто-то получит для себя ответы на волнующие вопросы кто-то задумается над тем над чем никогда до этого не задумывался поэтому я всех приглашаю внимательно послушать и посмотреть и сделать соответствующие выводы расскажу немножечко свою историю для того чтобы вам было понятно почему я сейчас здесь присутствую меня зовут Алла Валюк и я живу и работаю в Израиле я эндокринолог и Моя жизнь тесно связана с медициной, поэтому, в принципе, до момента получения аналогичной информации, которую сейчас делюсь с вами, я не задумывалась над определенными моментами и относилась к каким-то вещам совершенно категорически, даже не пытаясь в этом разобраться, потому что была заложником определенных стереотипов. Итак, два года назад в интернете, как многие из вас, я получила такую же ссылочку. И меня пригласили на презентацию определенных продуктов, о которых мне предложили потом высказать свое мнение. Посему как на моих фотографиях я была изображена в белом халате, поэтому... Мой будущий спонсор спросил меня, могу ли я, не трудно ли мне будет просмотреть определенную информацию, которая потом я могу разобрать и поделиться с ним своим мнением как профессионал. И я пришла на встречу, прослушала и решила, что для меня это совершенно какое-то потрясающее. События, потому что я услышала о научном открытии о котором я знала это нобелевская нобелевская премия и мне стало интересно каким образом вообще тот продукт о котором шла речь попал в руки частных частной компании о которой говорилось на презентации и я стала разбираться с материалом стала задавать вопросы и поняла что Наверное, здесь пришел черед в моей жизни, когда я должна отойти от своих стереотипов на самом деле и немножечко прислушаться и присмотреться к тому, что мне предлагает в данный момент судьба, скажем так. Я вам объясню, почему я считаю, что это была судьба. Почему, как, опять я повторюсь, я все-таки. Человек конвенциальной медицины, я с большим опасением всегда относилась к каким-то компаниям, которые продают добавки, какие-то средства для, скажем так, внешнего внешне, внешне красивого вида. Для меня это все было связано, как и для многих, со стереотипом лохотрон, непонятная продукция, хотят продать неизвестно что, парить и так далее. Все те синонимы этих слов, которые вы хотите, которые ну, вы, наверное, слышите, кто уже партнер. Я все-таки подумала о том, что, наверное, услышав о том Нобелевском открытии, о котором я знала, мне нужно все-таки повнимательнее разобраться с информацией и ответить себе на вопрос, каким образом компания смогла получить патент на изготовление такого препарата на основании... Нобелевской премии, я знаю, что это громадные деньги, я знаю, что это огромнейший научный персонал, штаты, врачи, все кто угодно. Поэтому я все-таки решила, что я начну разбираться и пойму, о чем идет речь. Я зашла через два дня в компанию, подписалась, потому что я поверила. Я поверила и решила, что я хочу, чтобы поверили другие. Потому что это для меня было феноменальное открытие того, что неконвенциальные препараты могут работать как какие-то сверхъестественные продукты, о которых еще никто не слышал. По крайней мере, действие от того, что я прочла, обещалось быть очень сильным. Поэтому я, не откладывая в долгий ящик, скажем так, купила продукцию много, потому что пока мне шел пакет два дня, я успела уже всем вокруг на работе рассказать, что существует вот такая новая компания с совершенно новым инновационным продуктом, которая предлагает вот такие-таки результаты. Девочки, это... Вы все знаете, что очень хотят быть красивыми и молодыми не только девочки, но в частности. Поэтому все захотели попробовать и медики, которым я все это объясняла. Согласились с тем, что в принципе очень хорошие технологии. Все знают и понимают, как это работает. Нам было легче забраться в этой теме. Поэтому, когда мне пришла продукция, я уже была готова быстро-быстро начать и получить результат я вам хочу сказать что меня вдохновил результат уже на второй день потому что наверное такого было мое желание и такого было действие я стала видеть как с каждым днем я все больше и больше ощущаю на себе воздействие наших продуктов и мне все больше и громче хочется кричать об этом на весь мир Итак, я вам сейчас расскажу, о чем идет речь, вы уже, наверное, заинтересовались. Моя история всем вам подсказала, что, в принципе, должно быть интересно, и я перехожу на рабочий стол. Итак, скажите, пожалуйста, что вы видите перед собой? Это животный мир. Это животное, скажем так, назовем его, которое всем известно. Да, это медуза. Особый ее вид. И я вот сейчас удивлю, наверное, тех, кто не знал, эта медуза живет вечно. Почему? Потому что ее хромосомы, клетки бесконечно делятся. И у них не наступает естественный процесс смерти. Посмотрите, пожалуйста, на эту медузу. Вот, для ученых это большая загадка. Скажите, пожалуйста, кто из вас хотел бы всегда оставаться молодым, красивым и здоровым? Возможно, не всегда но большую часть своей жизни и прийти к ее концу в здравом уме и памяти и примерно красиво состаревшимся. Есть такие в аудитории? Напишите мне, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию, что собой представляет возраст. Всю жизнь ученые задаются вопросом и ищут средства, которые сможет помочь нам быть молодыми и здоровыми. И, конечно, богатыми. Это я поясню позже. Богатство в понятии разное для всех абсолютно. Поэтому для кого-то это деньги, материальное благополучие, для кого-то это... Богатство души, богатство внутреннего мира, для кого-то это его семья, дети. У всех у нас свое понятие богатства разное, но у всех нас есть желание свободы. Свободы быть тем, кем мы можем и хотим быть. К сожалению, у 90% людей нет такой возможности. И я вам об этом расскажу тоже. Посмотрите, какие причины существуют нашего старения. Почему мы все-таки после определенного количества прожитых лет превращаемся в совершенно некрасивых стариков. Редко кому выпадает честь все-таки достойно и красиво стареть. Мы можем быть и вот такими. Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос, что будет со мной через 20 лет, если вы молодой человек? и 40-летние, которые думают о 60 уже не так далеко, и тем более 60-летние, которым хочется еще жить полноценной жизнью и не думать о возрасте. Я уверена, что каждый из нас думает об этом. И я вам расскажу, что существует определенная система, которая позволяет нам быть поколением молодых. Поколение молодых – это новый образ жизни, новое видение старения, основанное на неоспоримых научных исследованиях. Мы хотим выглядеть моложе настолько, насколько это возможно. Мы хотим думать, как молодые, настолько, насколько это возможно. Мы хотим любить, как молодые, настолько долго, насколько это возможно, хотя все знают, что любви все возрасты покорны, но тем не менее быть молодым, красивым и здоровым все-таки комфортней, потому что можно продолжать до бесконечности все то красивое, что ты можешь подарить близкому человеку. Поколение молодости – это то поколение, которое считает, что сегодня наука может пойти гораздо дальше, чем просто лечить болезни или спасать жизнь победы начинаются с победы над самим собой посмотрите пожалуйста что собой представляет синергия науки и всех достижений вокруг которые могут привести вас к тому чтобы открыть секрет замедления старения любая смерть которая произошла в возрасте до 122 лет следует рассматривать как преждевременную кто-то удивился да да да это правда Происходит постоянное повреждение молекулы ДНК. Различные факторы влияют на наш организм. Вот один из них это гликация, сахар, который бич является современного общества, потребляется в громадных количествах. И гликация вызывает преждевременное старение, как снаружи, так и изнутри. Идет повреждение ДНК сокращение теломер, которые защищают ДНК от аспада, и сокращение пула стволовых клеток. Существуют факторы, которые влияют на наше старение, на наше здоровье, и называются они эпигенетические факторы. Эти факторы как наружные, так и внутренние. Посмотрите, пожалуйста, что относится к факторам, влияющих на нас извне. Это 70% факторов окружающей среды, куда входит неблагоприятная атмосфера, экология, плохая экология, еда, которая является, которая по себе сама представляет, скажем так, арсенал химических добавок, всевозможные стрессы, всевозможные катаклизмы природы. И 30% это наши гены, которые в какой-то момент при воздействии на них неблагоприятны, Окружающей среды открываются плохими мальчиками и девочками и развивают всевозможные болезни в нашем организме, которые нам предписаны нашим генетическим кодом. Посмотрите, как выстраивается наша ДНК постоянно под воздействием определенных ферментов, о которых я буду говорить позже. И вот мы пришли к тому, что вот эта семья, особенно ее владельцы Рэнди и Венди Льюис, вы их видите, пожилая пара, которые на сегодняшний день являются уже миллионерами и миллиардерами, я думаю, потому что они основали компанию, которая является современной моделью нового маркетинга на сегодняшний день, которая является новым поколением приводящих людей к абсолютно другому образу жизни, образу жизни, о котором мечтают 90% из нас, а именно к богатству, здоровью и красоте, сохранению молодости. Рэнди и Венди Юис, которые создали эту компанию Жанес в 2009 году, 9 сентября в 9 часов вечера. Они увлекаются фэн и для них была подобрана оптимальная дата для того, чтобы их бизнес преуспевал и завоевывал весь мир. Завоевывал это нехорошее слово, покорял, скажем так. Вот представители, их сын Юис, молодой человек, сейчас он заведует всеми делами компании и очень успешно поднимает ее на свой пик. Мы только стоим в начале пути и будем идти семимильными шагами. Посмотрите, пожалуйста, на основании каких научных достижений, вы представляете, были созданы наши продукты. На основании каких? Нобелевская премия по физиологии и медицине 1986 -го года за открытие факторов роста. Нобелевская премия по химии, которая была присуждена за открытие каналов клеточных мембранов. Доктор Джем Джемпапа номинирован на Нобелевскую премию в 2014 году, который является сотрудником нашей компании. В жизни очень популярный ученый, который сотрудничает с НАСА. Вы представляете какой-то уровень по созданию всевозможных препаратов, биологических препаратов для космонавтов. И Нобелевская премия по физиологии и медицины в 2009 году, присужденная команде Элизабет Блэкберн, о которой я вам сказала, что я это увидела и решила, что я обязательно должна попробовать этот продукт, потому что это открытие имело очень большое эхо, скажем так, громкое эхо в мире науки, в мире медицины. Потому что, в принципе, это один шаг к бессмертию человечества. И я знала об этом открытии, поэтому меня все это привело к тому, что я стала партнером нашей компании. Итак, я расскажу вам о системе ЕС, YES, об уникальной системе, аналогов которой сейчас нет на мировом рынке. И вы убедитесь в этом, послушав и посмотрел результаты. Что нам помогает восстановить ДНК, когда она повреждается? Система воздействия на наш организм, которая восстанавливает на клеточном и хромосомном уровне все его системы. Если ДНК повреждена, ее код теряется и копируется уже неправильным образом. Преждевременное старение, вызванное этими изменениями, приводит к хроническим болезням. В принципе, преждевременное старение – это и есть хрони... начало, это хронические болезни. С 15 лет уже начинает слабеть иммунная система. Не удивляйтесь, с 15, а в нынешних условиях и еще и младшим, более детям приходится на себе ощущать эти воздействия. Посмотрите, пожалуйста, каким образом выглядит наш организм, когда он стареет. Постепенно, постепенно происходит коррозия, скажем так. Это утрированное сравнение, но чтобы вы понимали, так выглядят наши сосуды, так выглядят наши кости, к сожалению, и в принципе так выглядит наша кровь. Ржавые, бессмысленное образование, которое уже не несет тех функций, которые когда-то были на них возложены. И здесь на помощь к нам приходит система ЕС, центр восстановления ДНК. У нас мы единственные, которые создали эту систему. Итак, система включает в себя набор препаратов, продуктов. Биологически активных добавок из космоцевтической линии, которые воздействуют на организм снаружи и изнутри. Сегодня я остановлюсь на нутрицептических препаратах или биологически активных добавках. Первый наш чемпион это резерв, потрясающий продукт, который был сделан на основе тоже открытия учеными вещества ресвератрола. Которая содержится в различных ягодах, в частности в ягодах, которые называются виноград. И выделена из его кожицы, в частности сорта конкорд. Содержится в большом количестве в красном вине полифенолы или антиоксиданты, которых вы все знаете. Вот из этих ягод добывается ресвератрол. Что такое ресвератрол ресвератрол это вещество которое запускает в наших э, в нашем организме гены выживания так называемые сиртуин что делают эти гены эти гены включают весь иммунитет всю систему выживания организма как если бы организму приходилось находиться в пороговой ситуации этот эффект остался у нас от наших первобытных предков, потому что им приходилось очень много и долго сражаться с окружающей средой, с голодом, холодом и так далее и тому подобное. И в принципе сейчас с тем, что мы стали очень цивилизованные люди, мы утеряли возможность этих генов включаться, запускать их каким-то образом мы не умеем. Поэтому в этом случае нам на помощь приходит именно ресвератрол который повышает выносливость организма, который в свою очередь работает с митохондриями, клетками энергетическими, органелами энергетическими нашей клетки, которые помогают нашему организму быть в строю, дают энергию мышцам, дают энергию мозгу, дают энергию совершенно всему организму. Это ведет как следствие улучшения памяти, контроль жировой массы, потому что мы не запасаем жир, а, исход, а расходуем его, борется с различными воспалениями. Наш резерв уникален еще тем, что мировые КЭП-тесты, есть такие тесты, которые определяют усваиваемость организмом тех или иных продуктов, и практически 40, это самая большая единица, у нашего резерва 37,1. Вы представляете, это практически... 95-98 процентов почему за счет того что он сделан были применены инновационные технологии в виде геля гель который усваивается уже в ротовой полости и не подвергается разрушению такому глобальному как все остальные препараты в желудке не расщепляется до конца скажем так энзимами желчи Нашей железы поджелудочной. Поэтому всасывание происходит уже на языке. Потрясающий продукт, который может вам помочь абсолютно в любых обстоятельствах. Онкологические больные это очень круто ощущают на себе. Посмотрите, пожалуйста, как работает наш продукт. Это его результаты. Маленькие дети, у которых экзема тяжелая даже, до бляшек псориатических, помогает убрать вот это состояние, хотя детям до 5 лет здоровым не рекомендуется употреблять резерв за счет его возможной гиперстимуляции иммунной системы, но тем не менее небольшая доза лечебная может помочь в этом случае. Это именно случай, когда был применен резерв, вместе с еще одним продуктом, о котором я упомяну попозже. Вот вы видите вот такие результаты, совершенно потрясающие. Я очень люблю рассказывать об этом случае, потому что тоже о нем гудели все научные издания. Элвин Фуастрадала от рассеянного склероза с 2000 года. Это заболевание, при котором иммунная система человека неправильно атакует центральную нервную систему то есть мозг, спиной зрительные нервы в результате чего многие люди становятся инвалидами, потому что идет как бы разрушение собственного организма. история Элвина публиковалась в статье журнала университет госпиталь в сингапуре в 2007 году. И теперь этот человек может ходить, говорить и в принципе использовать, пользоваться своим телом как нормальный человек, потому что у него все эти функции восстановились. Также восстановился контроль мочевого пузыря. Компьютерная томография показала, что поврежденные ткани в его мозгу уже полностью исцелены. Вы представляете вообще вот состояние этих людей, у которых меняется жизнь именно при помощи неконвенциальных препаратов? Потому что до этого все лечение, которое применялось, было ему не на пользу, и ничего, никаких положительных тенденций не наблюдалось. Еще случай, когда резерв помог восстановиться пациенту на последней, на последней четвертой стадии ликоза. Вы себе представляете, красные кровяные тельца восстанавливались и вот вы видите кровавые пятна на ногах пропали после 7 дней приема резерва это фантастические результаты и очень интересно что продукты работают на каждом человеке индивидуально поэтому у нас существуют дозы и рекомендации но тем не менее это просто фантастические результаты посмотрите нашим резервом пользуются летчики потому что он помогает сохранять количество кислорода в крови даже на высоте, которая является критической для организма, подпитывает и стимулирует иммунную систему и силы, как я уже говорила выше. Вот и еще один пример того, как резерв борется с диабетом, с ранами, которые, которые знакомы очень многим диабетикам, не заживающие трофические язвы, которые фактически совершенно ничем не лечатся, и вот здесь, вот в такой совокупности наших продуктов, которые были применены человеком, вот такой поразительный результат. Все это вы можете увидеть на официальных научных, в официальных научных докладах, поищите в интернете, это просто потрясающе. Вот пишет женщина, которая делится своим результатом. На протяжении 7 лет у меня был сахарный диабет второго типа. Вы знаете, что диабет второго типа это не инсулинозависимый диабет. Сахар был 14, 17 и 23. Принимая резерв в течение 7 месяцев, сахар на сегодня в норме. Я вам хочу сказать, что вещество ресвератрол, когда было выделено, открыто. Впервые испытывалась на диабетиках и был получен просто фантастический результат. Поэтому диабетики в первую очередь должны знать и пробовать, как это работает. Естественно, под контролем сахара и проконсультировавшись со своим лечащим врачом обязательно. Потому что у всех разные организмы, нужно подбирать дозу и понимать, как это работает. И что это очень активный продукт, который действительно может помочь. Но, тем не менее, нужно очень аккуратно подходить к использованию новых продуктов. И помнить, что наши продукты не являются лекарствами. Кому можно употреблять? В принципе, всем. Как я уже сказала, у нас очень много случаев, когда лечат и домашних животных резервом. Возможно, в какой-то из школ поделятся также партнеры своими результатами и по Животным. Единственное, как я уже сказала, деткам до 5 лет, аккуратно только в случаях острых заболеваний. Пожалуйста, рекомендуемая доза. Следующий продукт, о котором я хочу сказать, потрясающий комплекс нутрицептиков, АМ и ПМ, кто знает английский, это значит утро и вечер. И говорит о том, что этот продукт влияет на циркадные циклы человека, то есть на фазы бодрствования и фазу сна. Потрясающий продукт, создатель Jump Папа, Я о нем упоминала выше, когда говорила о том, что он является советником НАСА и сейчас сотрудничает именно с нашей компанией. Мы видели его на мероприятии в Милане 10 тысяч. Он действительно выглядит, ему 60 лет, он выглядит как молодой занимается спортом активно и продвигает технологии в Жанес. Эти витамины, мультивитаминный комплекс, содержит более 70 ингредиентов. Но внимание! Если кто-то страдает анемией, у кого-то низкое железо, гемоглобин, посмотрите, обратите внимание, что здесь не включено железо в том количестве, в котором нужно поэтому нужно принимать что-то дополнительное, потому что эта формула именно является формулой для сохранения целостности теломеров и восстанов восстановки циркадных циклов человека. Активирует хорошие гены и деактивирует плохие. Своеобразный выключатель. Хронобиология, как я уже сказала. И, пожалуйста, преимущество: выполнены энергии весь день. У вас, у вас восстанавливается сон, у кого есть какие-то нарушения. Принимать нужно 2 утра и 2 вечером. И э, по поводу приема определенной группе больных тоже нужно проконсультироваться и выявить для себя терапевтическую дозу. Нельзя принимать детям до э, возраста 22 лет или весом меньше 52 килограмма. Продукт, который я обожаю, продукт, на который я пришла в компанию, продукт Finity. Вы видите значок бесконечности. Этот значок означает то, что мы, как я уже сказала, в начале пути к своей долгой молодости. Как бы парадоксально это ни звучало. Вот создатель, вернее тот, кто получил эту Нобелевскую премию, ученый Элизабет Блэкберн, так кто выявила... Активатор, который запускает наши хромосомы, восстановление наших хромосом. И называется он активатор теломеразы 65, т 65 Выделен из совершенно замечательного растения, китайского происхождения, астрогалус называется. Этот корень раньше был известен как, как и женьшень, как продление жизни, но никто не знал почему и как это работает. Просто было замечено. Итак, еще раз этот слайд, на котором я показываю восстановление участков теломеров, концевых участков хромосом, которые защищают наш организм, наши ДНК от повреждения. Итак, посмотрите, пожалуйста, зеленым цветом обозначены концевые участки хромосом. Когда человек рождается, в родах он проходит такой тяжелый путь, что 33% от длины киломеров у него уже теряются. И вы представляете, все это время, как по накатанной, как сговорившись, злой мир вокруг продолжает бомбить наши киломеры для того, чтобы искусственно укоротить жизненный цикл клетки, который рассчитан на 50-70 делений, и в жизненном измерении это насчитывает 120 лет. 120 лет. Вы представляете бедные наши клетки как они подвержены бомбежке? что кто доживает до 120 лет единицы так вот длина вот этих зеленых участков теломер концевых участков которые защищают хромосомы равна расстоянию от земли до луны умноженное на 7 вы можете себе это представить для того чтобы нагляднее для себя понять эту функцию вы должны представить шнурки Закреплены, у которых закреплены кончиками пластиковыми или металлическими наконечниками. Так вот, такая же функция у теломер, которые защищают ДНК. Какие преимущества несет в себе наш продукт? Облегчает состояние пациентов, страдающих от сахарного диабета, болезни Альцгайнера, серьезных сердечно-сосудистых патологий, восстанавливает активность иммунной системы, улучшает состояние кожи, Снижает риск возрастных и онкологических заболеваний. Кому можно применять? Молодым людям, начиная с 30-35 лет, потому что уже именно в этом возрасте начинается укорачивание теломеров, они становятся критически короткими, уже ближе к 50 годам. Что это значит? Что если длина не восстановится, то клетка умрет. Умрет искусственно, потому что все это было сокращено именно таким образом, искусственно, под воздействием неблагоприятных факторов. Итак, мы принимаем это с 30-35 лет. Инновационный продукт, аналогов которому нет ни у кого. Позовите к экранам все-таки родителей, пожилых бабушек и дедушек и объясните им еще раз, что за феноменальная концепция существует у нашей компании. Следующая система Zen Body это фитнес-линия, продукты, система продуктов, которые помогают нам восстановить бодрость, восстановить мышечную массу, сжигая при этом жировую массу, восстановить нормальный уровень инсулина в крови и также восстановить чувствительность рецепторов нашего мозга к гормонам грилину и лептину. Это эти два гормона, которые отвечают за насыщение, за чувство насыщения и чувство голода. Это линейка обновленная на сегодняшний день, которая включает в себя еще и очищение. Об этом есть дополнительные школы, которые вы можете посмотреть в нашей системе, о которой очень подобно и красиво рассказывают наши спикеры. Ожирение снижает продолжительность жизни за счет увеличения повреждений ДНК. Да-да, не удивляйтесь, наш жир, особенно висцеральный, который в районе живота и боков, поедает прямым образом наши теломеры. Каким мы пришли путем к ожирению? Давайте посмотрим. Наши гены в свое время были одинаковые для всех 20 тысяч лет назад и призывали наш организм к тому, чтобы мы могли выживать. И давали нам эту опору и надежду на то, что в тех жестоких условиях сохранится человеческий род. Приходилось очень много работать, охотиться, не замерзать и так далее и тому подобное. Что произошло через 20 тысяч лет? Вы все видите, мы пришли в цивилизацию, которая нас окружает абсолютно всеми благами и их не нужно доставать, за них бороться. Все есть в изобилии и в наличии. Мы научились переедать. Рефлекс остался, инстинкт остался. Протопас кушать, а это уже не нужно. И организм не может перерабатывать такое количество калорий. Самая гостеприимная ткань в организме, единственная ткань, которая принимает избыток сахара, инсулина, избыток калорий, это жировая ткань. И вы все Каждый ощущали на себе это явление, как мы растем, как на рожать, когда не умеем правильно кушать, когда ведем нездоровый образ жизни. И как и следствие из этого, все то, что происходит с нашим организмом болезни, повышенный вес и старость. Посмотрите, пожалуйста, результаты наших партнеров, которые достигли за счет того, что принимали правильно нашу линейку ZEN, все есть у нас в доступе, специальная программа. Сергей Поярков явился, скажем так, самым ярким кандидатом и получил очень классный результат. Это мой личный партнер, горжусь такими партнерами в команде. Ребята продолжают работать, вернее, у них уже это вошло в образ жизни, правильное питание, занятия спортом, естественно, постоянное употребление наших продуктов правильное, совмещенные с правильным питанием. Поэтому супер результаты, супер красивые наши ребята. Напиток новый, единственный на рынке сейчас, который является в принципе энергетическим напитком, но не несет в себе сахара и тех стимуляторов, которые запрещены для здоровья. Не содержит искусственных ароматизаторов и красителей, не содержит искусственных подсластителей и не содержит э, сахарных добавок. Посмотрите, что в него входит. Антиоксиданты, сильнейшие, зеленый чай, гуарана, парагвайское чайное дерево и кофеина всего лишь 80 мг. Не является э, напитком для спортсменов, но тем не менее может придать заряд бодрости людям, которые работают ночью людям которые работают по сменам людям которые испытывают повышенные физические нагрузки людям которым приходится много умственно работать и в какой-то момент мы получаем такой себе даун когда не можем сосредоточиться понять о чем идет речь этот напиток приходит нам на помощь конечно им не нужно злоупотреблять но тем не менее это единственный энергетический напиток который не несет в себе никаких последствий для здоровья а наоборот укрепляет и повышает тонус организма наши медицинские консультанты рекомендуют вот такой тандем резерв Ниву и видосел который сегодня есть только в некоторых странах европы супер препарат в израиле он есть мне кажется еще есть в норвегии который борется как с гиперактивностью у детей, разрешен для принятия с 5-месячного с возраста, заметьте, с пятимесячного возраста, является 100% органическим питанием, который восстанавливает, скажем так, мембрану клетки, чистит каналы, чистит всю лимфу, чистит кровь и повышает эластичность кожи, восстанавливая ее молодость. Один из новых продуктов Майнд, препарат инновационный, который несет в себе помощь нашей нервной системе, высшей нервной системе, именно нашему мозгу, и помогает ему раскладывать информацию по ячейкам как положено, воздействуя на нашу память, на процессы концентрации, просто феноменальным образом. Посмотрите, содержит в себе натуральные аминокислоты, которые, вот одна из них ГАБА, так называемая, это аббревиатура, является дополнением к тому, что сама по себе служит естественным антидепрессантом. И остальные аминокислоты, которые поддерживают действие нашего основного фактора, кера -Q, это новая мощная протеиновая смесь, эксклюзивные права, на которую принадлежат именно Жанес. была выделена из... Нити шелкопряда это супер такой белок, который помогает нервной проводимости восстанавливаться и тем самым повышает очень круто работу мозга и памяти концентрации. Упаковка содержит 30 пакетиков, принимать можно всем, но кроме маленьких детей им это в принципе не нужно. Новый продукт, который был представлен в Италии, который ждали все продукт, который называется Наара, Первый продукт на рынке из аналогичных, который представляет собой гидролизированный коллаген. Многие фирмы работают с коллагеном, который восстанавливает все то, что касается всех тканей, которые касаются образования ногтей, волос, непосредственно самой кожи, ее эластичности, тургора кожи. и этот продукт уникален тем, что он первый, в котором был использован именно гидролизированный коллаген. Молекула коллагена очень велика и плохо усваивается организмом. Очень многие знают, что желатин, да, потребление холодцов и так далее и тому подобное, все эти продукты повышают, к сожалению, холестерол и являются накопителем вот этих отходов от нерасщепленных правильно клеток, потому что они очень большие коллагена. Этот коллаген уже готов к расщеплению полному в организме, является уникальным продуктом. Мы все его очень ждем, когда он зайдет в полном объеме на наши рынки, и принимать его можно всем, и у всех разные цели, еще раз повторяю, все, что касается волос, ногтей, состояния кожи, целлюлитов и так далее и тому подобное, вы попробуете, вы будете просто поражены результатами. И как я сказала выше, космоцевтическая линейка, которая содержит в себе уникальные факторы роста человеческого происхождения, которая была... Сделано на основании открытий факторов роста и дополнена нашим ученым, который сотрудничает с компанией, пластическим хирургом доктором Натаном Ньюманом. И вот эта линия на основе факторов роста является уникальной. Ни у одной из компаний не существует такой продукции. Факторы роста являются совершенно дружественными нашей коже, потому что это то, что наша кожа сама по себе в себе имеет только в молодом возрасте постепенно под воздействием окружающей среды и возраста количество факторов роста начинает снижаться их не хватает и кожа начинает увядать вся эта линейка содержит в себе факторы роста дополненные различными ингредиентами которые нужны нашей коже и несет в себе прямое попадание в цель без уколов без применения каких-либо приборов и работает как пластический хирург. Попробуйте ее действия и вы убедитесь, что я права на все сто процентов. Продукт, который стал продуктом года в 2015 году, Instantly Agilis, не очень хорошо видно. Это продукт, который раскупался и разметался в таких количествах, что компания наложила ограничения от, по его покупке потому что дает мгновенный результат инстант-леджилис, это мгновенное омоложение на французском, и вы видите, что как он работает. Это на самом деле так, это не сказка, это не фотошоп, просто здесь содержится определенный продукт натурального происхождения, выделенный из сои, аргирелин, который препятствует проникновению электрического импульса от кожи к мышце. Мышца расслабляется и тем самым разглаживаются все Морщины, складки, постакны, какие-то не... на коже шрамики, возможно, какие-то дефекты кожи. И таким образом мы получаем потрясающий результат. В довершении к действию нашей линейки LUMINES, которая имеет накопительное действие, у нас есть такой продукт, который поможет вам сиюминутно стать красивым и молодым. Посмотрите на результаты. Этой женщине очень много лет, и вот у нее такой эффект. И все это, я повторяю, не Photoshop, это действие этого крема. Я думаю, что все вы можете сейчас же его заказать после того, как просмотрите нашу школу и вы убедитесь лично на том, как на своем опыте, как это работает. Это результат настоящий и потрясающий. Итак, почему же Женес так успешно? Потому что, как я уже сказала, у нас существуют уникальные продукты, которые дают уникальные результаты. Концепция, которую делает наша система омоложение всего организма на клеточном уровне. Синергия взаимодействия препаратов, воздействующих на организм снаружи и изнутри, они дополняют друг друга и повышают результативность действия в тысячи раз. И в конце концов создание нового образа жизни – в стиле Жаннес. Мы поколение молодых. Я закончила свой обзор по продукции. Я вижу, что спасибо всем, выделились результатами, и очень приятно, что Партнеры, которые сидят на нашем тренинге, знают и понимают и испытывают на себе каждый день этот потрясающий результат, который является, который дает наша продукция. Я хочу сказать, что еще раз советую вам подумать и поразмышлять над тем, как вы можете для себя открыть вновь страницу жизни, которые вы еще не имели и не понимали, как, каким образом что-то изменить для тех, кто хотел, и, возможно, для тех, кто не хотел. Для себя сейчас вы сделали правильные выводы и предпримите те действия, которые помогут лично вам, вашей семье, вашим родителям, вашим бабушкам и дедушкам, и вашим детям примкнуть к поколению молодых потому что мы поколение молодых, причем в самом прямом понимании этого слова. Я хочу сказать, что бесконечно рада тому, что все-таки я смогла достучаться до сердец, до душ тех людей, которые меня сейчас окружают, в моей команде, которая уже насчитывает в себе больше тысячи, человек и я хочу сказать что все то что вы слышите вокруг негативные отзывы о компаниях которые предлагают вам продукты пожалуйста разберитесь сначала с информацией а потом слушайте всех тех кто знает понимает все пробовал испытывал если бы маленький ребенок который учится ходить упав боялся подняться не было бы в мире прогресса, не было бы жизни, не было развития, не было бы ничего. Поэтому я еще раз хочу сказать, что вы должны, должны, я не побоюсь этого слова, я как медик обращаюсь к вам, вы должны обязательно разобраться с той информацией, которую мы даем, потому что вы таким образом сможете помочь не только себе в борьбе с болезнями, в борьбе с какими-то проблемами, которые существуют у вас вокруг, также всем своим родным, всем своим близким, тем людям, которые вас окружают, друзьям, знакомым, а возможно и тем, кто еще, которым предстоит с вами познакомиться, естественно, которым, с которым вы предложите ознакомиться с той информацией, которую вы сейчас получили от нас, и вы сами будете изучать ее и понимать, как это работает. Я вам хочу сказать, что я вас призываю не только к здоровью физическому и моральному, я вас призываю к совершенно другому образу жизни, который будет на, я не знаю, на тысячи и тысячи ступенек отличаться от того образа жизни, который вы сейчас ведете. Потому что как бы хорошо и правильно вы не жили, всегда есть Всегда есть возможность изменить еще в более лучшую сторону вашу жизнь. Я предлагаю вам еще раз разобраться с информацией. Я предлагаю вам узнать на следующем нашем мероприятии, как можно с помощью таких прекрасных инструментов, как наша продукция, еще и стать богатым во всех смыслах этого слова. Богатым финансово богатым тем что вы сможете жить свободно и так как вам того хочется что вы сможете реализовать те свои мечты которые у вас живут давно давно в душе но о которых вы даже не думали как о том что можно их осуществить поверьте можно я человек благополучный по жизни у меня есть работа которую я выбрала в соответствии с желаниями своего сердца, я лечу людей, я помогаю людям быть здоровыми. И я вдвойне рада тому, что мне предоставилась возможность еще вот таким неконвенциальным образом совмещая свои знания, свой опыт в лечении людей, предложить то, что может изменить вашу жизнь. Я бесконечно еще раз хочу сказать. Благодарность выразить тем людям, которые являются научными консультантами, врачами, тем, кто помогает нам быть финансово независимыми, моей команде, тем людям, которые верят и знают, и идут с нами, и являются поколением молодых. Я желаю вам дальнейшего процветания, здоровья, любви и правильных решений в этой жизни. Сейчас у вас есть шанс все изменить в такую сторону, которая станет не то что лучшей, а совершенно иной в космическом измерении. Всем хороших выходных. И с вами была Алла Валюк. Всего доброго. До свидания.